Я руководитель э, стрижерского центра реабилитации частной клиники. Сегодня участвую в семинаре, посвященном э, антикризисному управлению э, частного медицинского центра. И надо отметить, что э, сегодняшний форум э, очень познавательный, современный и, самое главное, э, полезных, полезный для э, Руководители, особенно из глубинки, ну, например, как из э, нашего центра с крайнего севера, поэтому я очень благодарен организаторам и хочется пожелать им э, успехов и дальнейшего сотрудничества.